Быть это серьезное испытание. Кто защитит этот мир, если не такие люди, как ты? Marvel представляет. Я Дженнифер Уолтерс. Я юрист. У меня замечательные друзья. Нам два шута, пожалуйста. У нас ЧП. Э, ответственная работа. Мы только что открыли отдел сверхчеловеческого права, и я хочу, чтобы ты стала его лицом и разочаровывающая семья. Ты не просила об этом, но нам все равно нужно разобраться с этим. Трансформации вызываются гневом и страхом. Но это основа основ вообще любой... женщины. О, Брюс! Такое ощущение, что если я не трансформируюсь, то <рэн> Да... Да, да... Нет, нет! Я просто хочу быть обычным, безликим адвокатом. Не подскажете, где женщина Халк? Джен, ты теперь история. Девочка, твоя задница сейчас выглядит просто отпадной. Ты могла бы стать мстителем. Э, я не супергерой. Это для миллиардеров и нарциссов. И для взрослых сирот, почему-то. Что-нибудь более удручающее, чем свидание после 30. Это лучшее свидание, что у меня было. О. Может разделим картошку? Лучше возьмем с собой. Смотрите возбучки Floros.